Поверхностный интеграл второго рода имеет вот следующий вид. И вычисляется он вот по такой непростой формуле. Сейчас мы разберемся, что есть что в этой формуле и как ею пользоваться. Интеграл нам нужно вычислить по поверхности s. Эта поверхность нам задана уравнением. Нам нужно переписать это уравнение в неявном виде. То есть, как бы вам оно ни задано было, все слагаемые переносятся в левую часть, справа остается 0, и получается неявный вид. dYz, dxz и dxy это проекции поверхности s на координатные оси это на координатную ось yoz, это на xoz и это на xoy. Знаки перед интегралами выбираются в зависимости от ориентации поверхности и знаков направляющих косинусов. Что касается ориентации поверхности? У нас поверхность S двусторонняя поверхность. Мы можем выбрать ее верхнюю сторону и нижнюю. Направляющие косинусы нам должны показать, какой угол между вектором нормали, вектором перпендикулярным выбранной стороне поверхности, и осями координат. Они вычисляются по следующей формуле. Альфа – это угол между вектором нормали и осью ОХ. Бета – угол между вектором нормали и осью ОУ. И гамма – угол между вектором нормали и осью ОЗ. Если мы выбрали верхнюю сторону поверхности, значит, в формулах для направляющих косинусов берем знак «плюс». Если нижнюю сторону, берем знаки минус. Вычисляем направляющие косинусы. Они дают нам ответы либо положительные, либо отрицательные. Положительный ответ – это значит угол между нормалью и осью острый. Отрицательный ответ – это означает, что угол тупой. Если косинус дает нам положительный ответ – в формуле мы берем знак «плюс», если отрицательный – знак «минус». Давайте разберем пример. Нам нужно вычислить следующий поверхностный интеграл второго рода. По верхней стороне части плоскости, лежащей в четвертом октанте, Плоскость у нас задана вот таким уравнением. Сначала мы найдем направляющие косинусы по таким вот формулам. В формулах мы берем знаки плюс, так как у нас верхняя сторона части плоскости. Если бы дана была нижняя сторона, мы брали бы знаки минус. Производная Функции нашей f по x даст нам число 2. df по dy – минус 3. И df по dz – единицу. Знаменатели во всех косинусах у нас одинаковые. Как они вычисляются? df по dx в квадрате – это 2 в квадрате 4. df по dy в квадрате – Минус 3 в квадрате – 9. И df по dz в квадрате – это 1 в квадрате – 1. Посчитали, получилось корень из 14. Косинус альфа у нас число положительное. Значит, угол между вектором нормали и осью ух у нас острый. И в первом интеграле, в первом слагаемом мы берем знак плюс. Вот здесь мы не ставим минуса, а этот интеграл будет со знаком «плюс». Второй косинус отрицательный. Значит, перед вторым интегралом мы поставим знак «минус». И косинус третий, косинус гамма, у нас положительный. Значит, угол между вектором нормалью и осью ОЗ острый. Значит, в третьем слагаемом мы ставим знак «плюс». Теперь нам нужно нашу поверхность спроектировать сначала на координатную плоскость y -O Z, затем xoz и затем x -O Y. Вот все проекции, вы видите на чертежах. В первом интеграле мы должны вместо x поставить выражение через yz. Значит, вот в этой формуле надо выразить x через остальное, все, что там есть. И подставить. У нас вот x в него, и мы подставим выражение, то, которое у нас получилось после того, как мы выразили x. Вот это выражение. Во втором интеграле нам надо подставлять вместо y. Но в условии у нас у нет, поэтому мы ничего не подставляем. И в третьем интеграле, опять же, мы, у нас нет никаких переменных и ничего подставлять не нужно. Теперь нам нужно решить каждый из этих двойных интегралов. Разобьем первый двойной интеграл на повторные, глядя на чертеж. Заключаем вот этот треугольник, нашу фигуру, или область интегрирования, вертикальные, прямые. Они проходят через минус 2 и 0. Значит, пределы интегрирования минус 2 и 0 в первом интеграле. Дальше нам надо указать вот эту кривую и эту кривую. Уравнение этой кривой у нас z равно 0, и в нижнем пределе 0. И уравнение этой кривой z равно 3у плюс 6. Откуда? Оно взялось, смотрите сюда. Значит, вместо x мы подставили 0. И дальше из оставшегося z выразили через y. У нас получилось z равно 3y плюс 6. Разбиваем второй двойной интеграл на повторные. Уже смотрим на вот эту проекцию. Треугольник заключаем опять же в вертикальной линии. Они пересекают ось иксов в точках 3, 0 и 0, 0. Вот 0 и 3 пределы нашего первого интеграла. И затем надо указать уравнение вот этих вот прямых. 0 – это z равно 0. Вот это нижняя прямая. И z равно 6 минус 2 x Мы получили эту прямую, подставив вместо y 0 и выразив переменную z. И последнее слагаемое. Мы вычисляли его не как двойной интеграл, не разбивали на повторные и не расставляли пределы. Мы просто увидели, что у нас под двойным интегралом не стоит никакой функции. Это означает, что такой интеграл равен площади той фигуры, по которой находится этот интеграл. Наш интеграл находится по треугольничку. Площадь прямоугольного треугольника – это катет умножить на катет и поделить пополам. Вот таким образом мы находили площадь. Вычисляем каждый из интегралов, сначала внутренний, затем внешний. Вычисления я не расписываю. Смотрите видео отдельно под названием «Двойные интегралы в декартовых координатах». И там мы разбирались с вами подробно, как вычисляются двойные интегралы. И ответ у нас – минус 9.